перетягивать на себя болезни любого человека есть у каждого человека а вот стать целителем это уже тонкая энергия тонкое знание и это очень ну, очень яркий такой труд этому можно обучаться все вот эти методы я их все даю и ими обучаю людей что я сделаю в самом конце? Вы получите ту энергию, которая танцует над нами, и там в ней находятся все программы. А та энергия, с которой я работаю напрямую, я ее каждый день вам обратно отдаю. Та энергия, в которую внедрены те программы, вот эти коды, первопричины, там пентакли и так далее, это все сверху. Вы еще это не получили. Вы это получите в последний день, когда я отрежу программу, и когда она в вас войдет. Вот когда она в вас войдет, начнется уже жизнь, изменения связанные с улучшением а сейчас это все идет вот как бы в такой более мягкой форме по-настоящему изменения после закрывания программы